Вот как у нас здесь на даче. Цветочки разные. на клумбы. Вот мы уже там посадили огурчики. Они под этой штукой. Сейчас мы пойдем в теплицу. Здесь уже вот подвязываем огурцы. температура а, вот огурчики наши вот перчики там вот твоя клубничка которую очищала вон танюха качает таня скажи маме привет, привет. Вот как мы прибрались на колодце. Вон там уже сколько водит Здесь красивые грядочки. Политы уже все. Цветочки бабушкины. Тут тоже цветочки. Которые бабушка от Ли обрабатывала. А здесь смотри, как мы здесь все выложили плиточкой который дядя Игорь привез. Это все под, под этим. Все в опилках. А. Еще как здесь. Я немножечко почистила. Но это было уже давно. Поэтому здесь все заросло немножечко. Наш туалет. Пойдем я покажу клубнику. Клубнику мы уже большинство... Большее количество собрали. Осталось только ее поливать. Но вот только там осталось вот здесь. То есть, если ее покрыть, она поспеет.